Приветствую. с вами опять я Сергей Бердачук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации я хочу подвести итоги первого этапа подготовительного у вас на текущий момент должно быть определено сайт, который вы продвигаете тематика этого сайта это краткое какое-то описание основного направления что вы продаете, чем вы занимаетесь цель мы должны четко определиться Каких целей вы преследуете, раскручивая ваш сайт? Либо вам нужен либо трафик, либо же конкретно покупки, либо же сайт вообще чисто какой-то брендовый для понтов. Например, просто перед пацанами в бане распальцовки пальцев. Цели могут быть самые разнообразные. Вам надо четко представлять, что вы хотите получить от сайта. Если это покупки, то у него задачи несколько другие по сравнению с тем же трафиком Потому что трафик, например, вы хотите перепродавать рекламу А это одни запросы, для покупок это совсем другие запросы Для понтов сайт, в принципе, раскручивать особо не надо Там несколько фраз И можно показать, что вот по таким-то ключевым фразам мой сайт первый в топе И все Глобально сайт продвигать в этом направлении может и не надо Конкретно вы четко тогда определяете, что вот, например, металлопрокат или там трубы, продажа труб, и все. Это вы по этой фразе. Речь именно о том, какие цели у вас. Следующая вещь очень важна целевая аудитория. Для кого этот сайт? Для кого вы продаете, что вы хотите, какую информацию вы хотите донести. Надо четко представлять, кто ваши люди, пол, где они проживают, какие у них проблемы, что они ищут. Ну, соответственно, целевой регион, где эти люди живут, как бы особенно это важно для Яндекса. Поисковая выдача для разных регионов различная. И если вам надо, например, вы продаете, грубо говоря, женскую одежду, например, ну, например трикотаж, опытный, да, то четко позиционируетесь например трикотаж в Бресте или трикотаж в Москве И запросы несколько разные вам надо понимать какие, на какую целевую аудиторию вы конкретно настраиваетесь если у вас доставка пиццы например в Бресте и доставка пиццы в Москве четко под эту, эти запросы у вас должен быть оптимизирован сайт и на вот этом этапе вам надо определиться, сколько страниц уже есть в индексе, сколько страниц из этих, которые есть в индексе не под фильтром. И по-хорошему ну, возраст сайта. То есть молодые сайты продвигать несколько сложнее. Меньше года сайт в самом начале, да, ему дается какая-то некоторая фора. Первые несколько месяцев он.. Ну, позиционируется как более высокая выдача потом идет спад и уже дальше сильно влияет на возраст сайта сайт которому возраст у которого несколько лет если вы для кого то продвигаете его гораздо проще продвинуть чем сайт который совсем молодой Но тут еще история конечно сайта влияет как определить сколько страниц в индексе есть такой оператор заходите в поисковую систему в браузере да? Там, вот поисковая строка здесь набираете сайт оператор прямо вот так вот набираете сайт двоеточие имя домена например больше продаж .ru по результатам у вас будет выдача поисковых страниц только этого сайта И здесь будет написано примерно в индексе там например 700 страниц это те страницы, которые попали в основной индекс например, Google или Яндекса смотря по какой системе вы смотрите для того, чтобы определить, какие страницы действительно учитываются не под фильтрами, которые поисковая система считает качественными добавляем здесь слэш и знак компетенции. и у вас тогда здесь получится не 700, а например 200 ну, у меня например сейчас 250 грубо говоря зная количество страниц на сайте вот у меня например на сайте примерно 300 страниц на самом деле добавлены. то есть фактически корреляция такая а вот эти вот страницы дополнительные это возможно всякие выборки по категориям например категория там продажи, категория такая то и там есть подвыборки. выборки вот эти страницы они ранжируются хуже и в принципе ваша задача может быть даже их из индекса убирать, чтобы у вас этот показатель снижался. Плохо, когда он совсем плохой. Еще плохо, когда у вас эти показатели для гугла и для Яндекса будут сильно отличаться. Сильно имеется в виду, что, например, если здесь 700, а там, если в Google, например, 700, а в Яндексе, например, будет 500, это нормально. Но если, например, будет в Google 2000, а в яндексе сотка то это уже проблемы. значит что яндекс по каким то причинам ваш сайт зафильтровал и надо разбираться что, что делать как вывести сайт из этих проблем какие проблемы на сайте и как это решить а если этот показатель меньше десяти то скорее всего ваш сайт попал под фильтр яндекса за какие то вещи нарушения например задублирование контента, вот у меня сайт попал в АГЭ под фильтр Яндекса за дублирование контента при переносе сайта с другого хостинга по всей видимости посчиталось, что я скопировал контент, хотя это мой собственный контент воровать контент брать чужой контент сейчас стало абсолютно бесполезно понимаете? Надо писать и уникальный, и собственный контент. И даже получается, что я перед пере, 301 первым редиректом сделал пере, перенастройку на другой домен. Часть статей, и, и эти статьи перенес на свой сайт, и за это его наказали. Сейчас надо выводить сайт из пультфильтра. Есть специальные онлайн-средства для автоматизации анализов вот этих вещей, например, CYPR такой сервис есть seo tool vision который специально для меня написали для вот этих вот вещей задача текущая проанализировать состояние вашего сайта по всем этим пунктам и свести себе в табличку понравился урок внизу страницы есть кнопки соцсетей, кликаем вам откроется ссылка на возможность скачать этот урок с вами был Сергей Бердачук до свидания